125, он что, с компрессором? Ну, конечно, это же 5.5 компрессор. Ура, там яма. Блин, конечно, УАЗик такой. Но зато машина харизматичная. Гелик 5.5, 525 лошадиных сил. Это в стоке. Компрессор. И он переоборудуется под газ кому интересно переоборудуем за два дня стоит это чуть дороже 28 тысяч гривен это под ключ ставим только качественное оборудование качественный баллон качественную электронику расход будет где-то плюс 10-15 процентов от базы потому что это четвертое поколение важный момент на пятом поколении на жидком газе. Расход будет один к одному. Надеюсь, нету здесь приколов таких. У этих автомобилей, когда они старше 8-9 лет, есть проблема с управлением сидений. Там подгоневает электроника. Это самый надежный автомобиль, я вам скажу. Вообще история Голенвагена очень интересна. Это вообще-то автомобиль, который заказывался на Мерседесе. Был такой в Иране шах. Шах был царь, король их Ирана. И он для своей армии у Мерседеса заказал Галинваген. Но получилось так, что шаха свергли. И Мерседес остался с геликами на руках. И это была проблема, как они думали. Потому что военный автомобиль, ты никуда его не продашь конкретно под конкретную страну. Но получилось так, что чуть-чуть переделав гелик, эта модель очень круто зашла. Кроме этого, я вам скажу, это очень надежный автомобиль. Очень надежный. Потому что когда-то я изучал, делали тест Прада, Гелика и Гранд Чироки. Это было лет... 10 назад в Германии есть такая трасса она называется адская трасса там просто машины убиваются чтобы проверить насколько они сделаны надежны так вот чтобы вы понимали Гранд чероки он и гоняет о них там без остановки по 10-15 тысяч км вот. Гранд Чироки рассыпался через 4 тысячи Прадик рассыпался где-то через 8-9, а гелик дожил до конца. И это говорит о качестве надежности этого автомобиля.